Всем привет, мои дорогие друзья! Сами. Как всегда, я Саша, и со мной сегодня Файраст. Всем привет. И сегодня мы вместе поиграем в такой замечательный мини-режим, который называется Survival Games. Ну что, поехали? <звук> Вот мы приступили к игре Surreal Games Надеюсь, у меня не будет как Мы в последний раз играли в Surreal Games У меня будет Я прокаркал так, У меня ботинки Сука, ты? я ботинки не успел а вот ты Слушай, ты где? Давай, Куда? Куда? Бежим Вообще, просто Все хорошо Хорошо Так Короче, у меня для тебя есть Тапки ну подожди, сейчас не одеваемся, сейчас не одеваемся, потому что сейчас, сейчас нам пипец придет, подожди. Гуччи тапки? Ага. Давай, гучу, бом, да. да. Гучи. дверь закрылась. Все, <как> давай, идем. Я надеюсь, у меня все идеально записалось. Если нет, я будем Блин, я интерфейс забыл сменить. Я тоже. Он у меня крупный, мне это не нужно. Барня? Нам бы оружие, слушай, найти-ка. Ой, я вижу сундук, сундук, вижу сундук. У, они, они у тебя тоже какие-то черные? Нет. А почему у меня они черные? То у меня, меня проблема на хайпиксе, то у тебя на хайбомси. Ч <с récual> ⁇ Я нашел меч. Одеваем. <NP>. Ты где там? Я сейчас тебя подгоню. У меня три штаны. Три штаны? Да, у меня три штаны и одни на мне. А у меня для тебя грудак есть и каблучки, и макияж. Давай, давай, держи. давай. А, держи, держи, все для тебя золотые. Ой. А -а -а <свяк> <свяк> там? О, они не черные! Ура! У меня сундуки не черные. Подожди. Я, короче, сейчас интерфейс поменьше сделаю. А то это прям вообще так неудобно мне играть. Кошмар. Ой, сейчас прям уж... Аж... Как-то по просторнее, что ли, стало. Меч. Какой? Золотой, на 1,8 дамага. А. Хочешь проверить? Сейчас ударю. У меня тоже есть меч, тоже на 1,8, только это деревянный. Почему так? У меня снова сундуки черные, тут какое-то болото. А, я же с 1,12, я думаю, что они у меня не открываются. Так, Я с 1,8 тут нельзя мечом открывать вообще. Чё ты понял? Я с мечом нажимаю правой кнопкой мыши, у меня щит появляется, у меня пишет там что то И мое слово... У тебя какой грудак? Кожаный? А, ты откуда? вообще... Подожди, подожди, подожди, подожди. Стой! Подожди Мне меня. Только... Давай быстрей. Какая же у меня шумная клавиатура. Шумистые Стоит да, в каких-то колготках. Давай, пошли. Or с дырками как у шлюхи о Заш, шутки шутки пошли да как ты звонил да ага. у меня шумная клавиатура что же мне делать М -м -м. покупать новую а кто мне поможет купить это намек что ли сейчас тин тин а ссылочка надо еще держаночка моя слушай я тебе просто так покупать ничего не буду а а ты Давай ты это сначала поработаешь, а потом я да, тебе куплю это, это то, что захочешь. Это мы потом с Да, я уже знаю, как мне видео назвать. Прости меня, пожалуйста. Только попробуй. Шапка! Ты где? Иди сюда, иди сюда. Ту господи, блядь. Чё? сейчас говно по скиду на там печенье ты должен это все забрать хотя Почему бы ради этого должен печенья. а ты уже нет Жаль. я не забирал так сколько человек осталось а, осталось семь э, трибутов ты не умеешь а или блин подожди смысле там жить для человек 5 человек осталось а что тогда нас а господи я что то вообще не туда смотрел оказывается но ну, я вообще по посмотрел но можешь посмотреть еще я сбоку про смотрю просто угу. но у меня 7 что? показывается не знаю после опыта средстве за ВДВ. на потолок разбился не твою голову Блин, ну мои шутки это, конечно, интересная Господи. штука. Ой, пошли на поле. Я знаю то, что на поле есть. Вот это я Пойдем точно знаю. Центр. Но, скорее всего, и уже. Пойдем на центр. На центр это на middle, типа. Uh, middle это вроде как в CSGO, а кто-то вроде как в CSGO не играет. Так тихо. Это задротский жаргон. Ну да, это мой жаргон. Так, ну-ка, что у нас здесь? Саша, <гас> Саша, Эко, Они лутают дебилы, прикинь, у меня теперь тоже колготки. <свечес> Саша, Саша, Эко. Чего? Форс. Вы были Эко или Форс? Чё? <свечес> <свечес> <свечес> Я не понимаю. Вот видите, ребята, кто играет в CSGO, ставьте лайк. А кто не играет? <свечес> ставьте дизлайк. Моя аудитория, которая у него что не играет. А, прикольно. Ну, напиши какой комментарий. Так, я вижу сундук. Сундук в кольце. Я в центре попал. Прям на мидл, что ли? Ну, я... Ой, ты чувак в железке. Вали, вали оттуда. Блядь. Ты че не со мной пошел? Я тебе говорю, пойдем на центр такой. Не, не, не, зачем, зачем? Что это такое? Рано еще было на центр. Там 13 минут еще было. Мы могли лутаться. Там еще обновления сундуков должны были быть. Какое рано? Ну, зато Там последишь. Блять, уходим. Ох. Ты, главное, за мной следи, пожалуйста, а то мне страшно. Мне главное не уснуть. Это ну, комментируй, комментируй. Uh, uh, мы видим. Введем uh, прямую символ. трансляцию. Okay. Да. Блядь, тут uh, уже кто-то был. Ой, за запикай запикой это. Обязательно, я это вначале вставил. И оставишь так же. Который это не вырежет. Я че молчи? Ой, какой-то крутой меч. фэшн меч. Покажите покажи, свой меч. Да, где вы там? Где камеры, скрытые камеры. Кристина Лебедь, вы где? Я Улетай. Не, что там было? Так, как-то было. Это песня про улетаю, да? Улетай. Что-то там... Бля... Бля.. Я не помню ты в край родной моя чё там улетаю блин я не я тут кто-то я всегда буду рядом с тобой ладно я буду я пойду к боку слушай а против с тобой где на горе а вижу а это телка какая-то. Смотри, за -за... посмотри на меня просто. Подожди, я там. Я прям на тебя смотрю, и ты прям, ты прям на меня смотришь. Да. Да. А я там просто на человека смотрел. Ну, а, вернулся от меня, ну, понимаешь? Что... Ой, там, это для меня. Бутана! Просто масно у Мармерин. Слушай, а ты можешь сказать вообще по силе, вот остальные как? Ну, железка э, терял маску. Я просру, как всегда, вам прекрасно. Вот просто, ребят, факт, я никогда не побеждал в этом мини-режиме. Никогда. А вы? Oh, вы побеждали в этом мини-режиме а с каких пор мы за два года начали общаться на вы ну не знаю даже так а ну ладно я вас понял александр бля ой Блин, тут все сундуки залутанные, капец. Когда будет обновление, интересно? Никогда. 1.17 э, в середине. Нет, ты, в 8, обновление сундуков, в смысле. Что ты тут спрашиваешь? Осталось ты 5 знаешь? трибутов. 5 сундуков? 5 трибутов. Господи, какой скучный долгий режим. Ну, извините, как бы. Что вы хотели? А вот нехер было переться на мид. На Одному, тем более. Ага. Да, а! Ага. так так так так так так так заюшки, опа-опа, сундучки. Направо, к... повернись, повернись, там чувак на грех. А он сильный? А он полужелезка, он видел? Оп. Ой, полужелезка. Финтифлюшка, блядь. Давай убивай его. Блять, ты пидорас, Бля ты косой. Ля разлетелся. Давай, давай, подбирай все за юж Просто вообще красоточка, мазоночка. Убил человечка. ёб твою мать. А Каменный да? меч. А, да? Ну ладно, я тебе подсказываю тогда больше не буду. Так я же его убил. А если бы я не сказал, он бы тебя убил. Вот это финтифлюшка. Я его... С... Он скинулся, кстати. Сука, там на горе человек. По-моему, это самый матный выпуск. Не yeah. за всю историю, но в этом году точно. Я даже в летсплеях столько не матерюсь. Матершиница. И там глава из мемы, да? Стонкс? А, Господи о, дезмач, Все. Как. А, вот с... это чувак uh. полный железки. о чем? Кажется, мне сейчас. Uh, uh, uh. Там, чувак, полный железки на центре. Давай, давай, я давай. Ща, давай. Подаль... Сука, я, у, меня, у меня пол сердца. Он один на один хочет с тобой. Я сдох. Ну, ребят, второе место, тоже место. Я сдох вторым. Вот она, я стою. Вот, вот. А, третье? В смысле? Ну вот так. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. С вами был я, Файраст и Саша Ари. Всем удачи, всем пока-пока. Всем пока.